Приветствую всех на моем канале. С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе я буду делать сувениры к празднику Дня Святого Валентина из глиттерного фоамирана. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы я взяла два цвета фоамирана и нарезала из них полоски размером 2 на 11 сантиметров. Для декора я взяла атласную ленту, ее ширина 7 мм. Я взяла два цвета, розовую и белую ленты. Еще я буду использовать полубусины, их диаметр 6 мм. А помогать не будет зажигалка, пинцет и клеевой пистолет. Начинаю с отрезков фоамирана. Я отрезок складываю вдоль пополам. Форма сердечка вот такая. Когда фоамиран будет сложен вот так вдвое, то место сгиба получается очень жесткое. И я буду использовать горячий пистолет для того, чтобы сформировать фоамиран так, как мне нужно. Я разогреваю то место, которое сейчас буду вытягивать. Теперь складываю фоамиран вдвое и вот такими движениями как бы растягиваю его. Получается вот такая согнутая деталь. Еще раз покажу... Вот это место, которое мне нужно разогреть. Разогреваю. Под пальцами я чувствую, как фоамиран уже начинает плыть. Теперь я его быстренько сворачиваю. И без особых усилий его немножечко растягиваю. И так поступаю со всеми отрезками. Теперь нужно эти детали склеить. Наношу клей на край детали и соединяю концы. Здесь клея много наносить не нужно, а ровно столько, сколько вы сможете зажать пальцами. У меня это получится в три приема. таким образом я склеиваю все детали. Вот получились у меня такие клюшечки. Теперь смотрите. От этого края я отступаю один сантиметр И с этого расстояния начинаю делать надсечки острыми концами ножниц. Здесь главное сделать их равномерными, эти надсечки. Примерно по середине самой полоски дальше не захожу. А вот здесь я не дохожу до края полтора сантиметра. С одной стороны один сантиметр, а с другой стороны полтора. И так делаю на всех деталях. Вот уже все насечки сделаны, и детали у меня хорошо выгибаются. Теперь эти детали буду склеивать между собой. Розовая у меня будет идти в центре, и она будет выступать над малиновыми. Наношу клей по самой кромочке. И вот так прикладываю. Получается такой своеобразный кантик. Так, теперь с этой стороны. Здесь нужно постараться, чтобы... Розовый край выступал равномерно. Вот так. С этой стороны приклею вторую полоску малинового цвета. все срезы совпадают с малиновым отрезком который у нас сейчас внизу вот так сердечко вторую заготавливаю точно так же вот они уже есть теперь нужно закрыть вот этот некрасивый шов закрыть эту канавку наношу клей и вот так пальчиками сдавливаю даю клею застыть также сделаю и здесь теперь срежу уголок верхней части сердечка здесь я буду срезать под углом 45 градусов и точно так же сделаю на второй детали и этими местами склею наношу клей и приклеиваю это нижняя часть сердечка здесь я буду срезать под более острым углом вот я их свожу эти уголочки у меня уже получается сердечко склеиваем эти места Заготовка уже готова. А сейчас я очень быстро покажу, как сделать вот такую крученную розу из узкой ленты. Отворачиваю ленту уголочком, зажимаю пинцетом и начинаю накручивать валик на пинцет. Через какое-то время добавляю клей, опять скручиваю и делаю этот валик достаточно объемным. Теперь я буду делать лепестки. Отворачиваю от себя, наношу клей на валик и вот так прокручиваю. Опять клей, отворачиваю от себя. И закручиваю. Уже у меня ложатся лепесточки. Можно подворачивать дважды. Здесь я извиняюсь, ушла я из кадра. Увлеклась, но сейчас вернусь в кадр. Вот дважды я подвернула. И подклеиваю. Без пинцета это сделать очень сложно. Такие маленькие цветы просто пальчиками сделать тяжело вот уже вы видите как сформировались лепестки объем цветка уже достаточно большой и здесь я подклеиваю каждый лепесток подворачиваю клей и приклеиваю ленту и опять подворачиваю лепесток сверяюсь с диаметром уже сделанных розочек Сейчас покажу, как проходит лента внизу. Вот лепесток, а лента выходит на противоположную сторону цветка. Подворачиваю вот лепесток, наношу клей, а ленту перебрасываю на противоположную сторону цветка. Смотрю, Решаю, что уже достаточно, и убираю пинцет. Теперь сделаю последний лепесточек и обрежу ленту. Срезаю под самый корешок. А срез обработать, конечно же, не нужно. Теперь покажу, как сделаю очень простой листик. Просто делаю петелечку, теперь ее подтягиваю и смотрю какой мне нужен размер, обрезаю, а срез оплавляю огнем. Все, листик готов и мне нужны 8 таких листиков. Теперь закрою вот этот шов полубусинами, начинаю с верхней части сердечка. И клей я наношу столько, чтобы на этот промежуток поместилось 3 полубусинки. Вот так. Можно оставить просто капельки. Вот так. Раз, два, три. Почему делаю так? Потому что клей застывает очень быстро. А потом наносить клей на уже застывший будет некрасиво. эти наплывы будут видно. Вот я дошла до низа сердечка. И теперь продолжу прокле... приклеивать опять вот верха сердечко. Это я делаю для того, чтобы самая видимая часть была красивой и бусинки располагались симметрично вот как раз внизу у меня получается сим симметрия не выдержана что ну, не поместится еще одна бусина теперь я приклею петельку отрезок этой ленты у меня 30 сантиметров а у вас может быть это другой размер такой какой вам нужен приклеиваю с одной стороны и с другой. А теперь это место я закрою листиками и розой. Подклеиваю листики И вот когда я приклеиваю листики с обратной стороны, я сверяюсь с этими листиками, чтобы, стараюсь, чтобы все было симметрично. И в нижней части листики есть. Остается подклеить розочки. Ну вот, маленькие подарки, сделанные своими руками, у нас уже готовы. Такие сердечки получились у меня и обязательно получатся у вас. Я вам желаю счастливых праздников. С вами была Ирина. До новых встреч!